Полное принятие потока любви вообще фактически включает состояние ⁇ Все есть я ⁇ И то, что происходит вовне, это не происходит отдельно от меня, это происходит потому, что есть я. Вот совсем маленькие дети, они вот реальность воспринимают именно так, потому что у детей все-таки они больше, больше именно к животному сознанию, они еще не видят в мире угрозы, и поэтому воспринимают именно таким вот интереснейшим способом. Информация, которая приходит, она приходит совершенно точно для тебя. Ситуация, которая приходит, она тоже приходит совершенно точно для тебя. И нет никакого ни малейшего сомнения, что это может быть мне не нужно, это неправильно или правильно. Вот На потоке знаний сознание оно ежесекундно каждую ситуацию оно оценивало именно так. На потоке любви, коли о, ваша система под него заточена, стираются границы поставленные эгрегорами искусственными, в том числе границы между мирами могут точно так же стереться совершенно запросто. Это эгрегоры разделили нам пространство и сказали вот это мир человечий, а да, вот это вот мир нечеловечий. Вот это мир одних социальных групп, это мир других социальных групп. На потоки любви социальных групп не существует, потому что оценка людей идет по простейшему качеству. На потоке любви не существует разницы между мирами, потому что если есть пространство жизни, значит, мы все объединены. Волшебство происходит на потоке любви. Волшебство. Вот тот самый сейт, о котором вы знаете по нашему стилю. Сознание в большей степени сдвигается в сторону свободы первоосновы свободы, и при этом отмирают связи, через первооснову смерти это же все проходит, и при этом отмирают связи, которые связывают вас с эгрегориальными системами, предназначенными как раз ставить вам границы между пространствами, между людьми, между мирами, между миропониманием. Картина мира изменяется существенно, и это либо дает эффект, либо эффекта не дает как для вас, так и для вашей системы. Опять же, да, опыт все-таки потока любви у человека есть. И восприятие любви тоже у человека есть. Да? Достаточно просто вспомнить свое состояние влюбленности. Пусть в малой дифференцированной форме, которая воздействует только на вторую чаху, там, на третью, на не не больше, да? при этом при всем она дает состояние... Расширенности пространства, принадлежности к чему-то большему, чем ты был раньше. Раньше ты был один, у вас теперь двое. У вас больше? Больше. И вы вместе одно целое. Вот на потоке любви, в стопроцентной форме, когда он входит, состояние мы одно целое воспринимается уже как я и мир, мы одно целое. Оно уже не на какого-то конкретного человека распространяется, а на всю реальность, вообще на всю реальность, в которой вы существуете. Чем больше этот поток, тем больше он будет требовать расширения границ этой реальности. То есть включать в этот поток еще реальность, еще реальность, еще реальность, еще. Значит, ну, поток любви в чистом виде, боги, которые его несут, боги, которые дают эти импульсы, дают это право трансформировать эти частоты и пользоваться этими частотами. Они ограничений не прилегают. то есть либо все, либо ничего, не воспринимая, не разделяя ничего. То есть что человек, что животное, одно и то же. Что вот кошка, что человек, это одно и то же. Да? что бомж, что президент, это одно и то же. То есть смотреть на людей с такой позиции, когда разницы между ними уже нет, но при этом при всем нет и отторжения этой массы. Как мы приходим в лес, например, да, мы видим листья на деревьях, мы не говорим, вот это на этом дереве листья хорошие, на этом дереве листья плохие. На этом дереве вот этот лист хороший, вот этот лист плохой. Мы воспринимаем лес во, во всем объеме, говорим это лес с хорошими листьями, с плохими листьями, совсем без листьев, это все лес, потому что если чего-то будет не хватать, это перестанет быть лесом. Понятно я объясню. Да? Вот. И это либо ваше состояние, либо не ваше состояние Здесь как бы двух мнений быть не может. На сравнение очень просто будет понять, поток знаний он будет каждый лист в лупу рассматривать и говорит, это, этот лист больной его здесь быть не должно, этот лист здоровый, пусть дальше находится, а этого, это дерево вообще не плодоносит, давайте его подкорень, то есть на потоке знаний происходит исследование. А это значит, чтобы исследовать, надо отделить одно от другого. Здесь же процессы воспринимаются, даже не исследуются, а воспринимаются в пространстве биоциноза. Все есть нужное. Все есть правильное. Если это есть, значит оно правильное. Если событие ко мне пришло, значит оно нужно. Если информация ко мне пришла, она пришла только потому, что есть я. Если человек встретился мне на пути, значит этот человек мне нужен. Нет, ни раздражения, ни неправильного восприятия, ни дифференциации себя от другого человека, себя от ситуации. Ничего этого нет. Как в состоянии влюбленности. Легкое, конечно, отупение происходит в этот момент, но взамен этого отупения, то есть остроты ума уже нет. Взамен него есть более расширенное восприятие реальности, и есть возможность взять знания и взять тот опыт, который в обычном состоянии сознания или на потоке знаний не взять никогда. То есть нет, нет э, критичности ума, нет знания окружающего мира. То есть оно как бы есть, но оно притупляется, оно становится неактивным. Ментал здесь не играет ведущую роль в сознании. Но при этом при всем есть расширение нижних слоев сознания, которые готовы объять весь мир и вобрать его в себя, то есть взять те частоты, взять те эффекты окружающей реальности, да, которыми вы раньше никогда взять не могли, услышать, например, как бьется сердце как дышит дерево, с какой, с какой частотой дышит камень, Вот такого рода восприятие, оно становится на этом потоке доступно, потому что ты не разотождествляешь себя и камень. Есть возможность отождествиться самому, стать камнем и через свое сердцебиение послушать, как бьется сердце